Я уже сбился с подсчета, сколько я сделал фильмов про различные фишки и лайфхаки, сколько было материала про настройки и разные фичи. Мы многое прошли, господа, но далеко не все. И вот именно сегодня я расскажу про самые эффективные приемы, которые помогут поднять КДА и значительно бустанут винрейт. Материал крайне полезен от сам, которые только недавно скачали колдушку, но и мега прочь фокотрахи что-то для себя подчерпнут. Короче говоря, здорово мужские мужчины. Перед тем, как я начну глаголить, сперва давайте проверим важные настройки. В разделе базовые нужно проверить включенные полезные опции. Автонаводка, с ней прицел к цели магнитится намного лучше. На средней дистанции это может тебя спасти. Быстрый бег из положения лежа, Автоматически бег джойстиком и обязательно врубая фиксированную стрельбу. Если случится случайно твой палец соскользнет с кнопки огня в пустую область, то огонь не прекратится. Заодно хочу напомнить про перспективу союзников. включая ее, если она у тебя была выключена, чтобы видеть тиммейтов сквозь текстуры. А еще будь готов к выходу долгожданного шутера Call of Duty Vanguard. Готовься к наступлению по всем фронтам, но будь осторожен, зомби не дремлют. Рекомендую для игры оперативную память Kingston Fury Renegade или B от 16 гигабайт, а также скоростной SSD Kingston. С ними никакие фрезы в игре не страшны. Процесс загрузки ускорится в разы, независимо от объема. Автоматически повысится производительность игровой машины и увеличится отзывчивость. С такими девайсами хоть в космос летать, так что будь заряжен по полной с Kingston Fury. Но помни, что предложение ограничено, так что let's go по ссылке в описании за GetNet. E aí Слушайте, я что-то подумал, а давайте-ка по фасту все свои настройки покажу. Я думаю, будет интересно многим. Быстренько пробежимся по раскладке. Если что, я играю в 5 пальцев. Начнем с левой руки. Большой палец отвечает за перемещение. И еще я им кнопку лежать юзаю. К слову, это очень удобно. Указательный палец левой руки отвечает только за стрельбу. Вообще, левая рука какая-то лайтовая по загруженности. Собственно, переходим к правой руке. Средним пальцем или факом я делаю подкаты и прыгаю. Указательным пальцем я прицеливаюсь и меняю оружие. Вот такой значок смены оружия можно включить в базовых настройках. Большой палец правой руки юзает бросалки, скорстрики, ульту и перезаряжается, ну иногда в чате общается с брата-братиками. Хочу напомнить про кнопку настройки по центру экрана, так сказать дополнительная метка для ориентира пристрельбы от бедра. И мужики лучше всего карту переместить наверх, чтобы всегда она была на видном месте. Ну а сейчас без лишних комментариев, посмотрим присед с базовыми настройками. Также по звуку пробежимся. Не забываем поставить вот такие настройки графики и частоты обновления кадров. И, конечно же, взглянем на сенсу. Если кто-то по фану захочет на ней поиграть, то ее код можно будет найти в моем телеграм-канале. А сейчас немножко про тактику. У каждого из нас есть свой неповторимый стиль игры. Да и пушки мы разные юзаем, и они в какой-то степени и формируют фирменный почерк. Чтобы он правильно формировался, нужно понимать парочку занимательных вещей. На примере карты Нью-Таун я попробую тебе все рассказать. Нам нужно всегда знать место респауна противника, чтобы от этого выстраивать свои дальнейшие действия в бою. Режим захват точек идеально подходит для этой задачи, ибо даже на Вших картах мы сможем без труда предугадать возможный вражеский респ. Итак, вернемся к нюктауну. Наш респ на точке С, а вражеский на А. Теперь нужно определить центр карты, это должна быть наша основная локация для активных действий. Опять же, в режиме захвата точек это сделать проще всего, ибо там разработчики более-менее стороны забалансили. Почему нужно играть на какой-то средней линии, спросишь ты? Дело в том, что сколько бы я ни играл в рейтинг, психологии и, если так можно сказать, тактика противника, через чересчур и беги вперед успех придет как раз таки это нам играет на руку, лучше встречать противника, чем неожиданно на него напароваться. Поймите правильно мужики, я не говорю сидеть на одном месте с опен-зумом, я говорю что позиционная игра на условно говоря центральной линии принесет пользы гораздо больше команде, нежели неоправданные смерти на респе противника. Само собой игра непредсказуемая и действовать нужно как диктуют обстоятельства, но изначально лучше придерживаться такой нехитрой, но но очень эффективной модели поведения. Неожиданная рубрика «Чего по сборке». Мишган прислал вот эту комплектацию на М13. Видно, что он собирал ее под себя, чтобы работать на средней и дальней дистанции. В принципе, нормас, но калибр я поставил бы другой. Олежа скинул сборку на кордит, и она максимально странная. Зачем брать голографический прицел, когда нет ствольных модулей на бус дистанции к тому же это кордит для атаки. Олеж, давай просыпайся. Тимурик скинул М16. Я бы на его месте убрал монолитный глушитель и переднюю рукоятку. Лучше взять тяжелый ствол и модуль без приклада. Так точность и контроль будет поприятнее. Тем более видно, что Тимурка под позиционный геймплей собрал эмку. Если хочешь попасть в эту рубрику, то добро пожаловать в мой телеграм-канал. Я заранее там черкану, когда следующий движняк будет. Так, на чем я остановился? Чтение карты, точно. Это 75% к личному успеху в бою. Также очень важно взаимодействовать с окружением и укрытиями, и поэтому... Кратенько напомню о главных мувментах. Стрейв. Это движение боком, можно сказать, приставным шагом. Стрейв используется для перемещения, прицеливания или же от уклонения атак противника. В колде есть траблы с регистрацией урона, и поэтому такой трюк может сыграть как за вас, так и против вас. Прифайр — это преждевременный огонь вместо предполагаемого нахождения противника. В колде прифайры очень эффективны и зрелищны. Их можно исполнять как с прыжка, так и с подката. Многие предпочитают последние, так как моделька персонажа уменьшается, и попасть по ней становится сложнее. Фазумы, флики, дропшоты и другие приколдесы с оружием мы оставим на следующий раз. Мне хотелось бы поговорить о двух главных ошибках практически всех игроков в колдушке, да и в других шутанах. Если встать на путь исправления и их пофиксить, то КДА точно преобразится. Итак, классическая ситуация. Нас заметили первее, чем мы противника. К тому же он нанес нам урон. Не нужно с неполным здоровьем выскакивать на линию огня, когда противник уже контролирует направление и высматривает нас в прицеле. Как лучше поступить? Во-первых, дождаться от хила хитпоинтов, затем сменить направление на более сейвовое, либо закрыть видимость противнику, например, дымом. После этого враг, скорее всего, будет искать новую позицию. Либо же после отхила на префайре с подката влететь в лицо. Во всяком случае, что бы вы ни делали, сперва дождитесь восстановления здоровья. Ну а далее по обстоятельствам. Следующая ошибка, которая мне портила статистику, это перезарядка после убийства. Причем перезарядка в движении. Без перка кураж мы не хило так замедляемся, от чего становимся легкой добычей для противника. Лучше всего после файта скрыться в безопасном месте и там уже восстанавливаться и готовиться к новому замесу. Внимание мужики, ситуации бывают разные, если вы уверены, что поблизости нет соперников, можно и на месте это делать, но лучше перевздеть. Учитесь контролировать данные моменты, чтобы поднять КДА. Поднимите КДА, будете меньше фидонить. Будете меньше фидонить, значит меньше очков для скорстриков получит враг, меньше будет БПЛА, контр БПЛА и других хернюшек против вас. Больше вероятность выиграть матч, логично же. Все просто. Кулакич и подписку не забудь шибануть. Я угнал-погнал. С тобой был Огнянский.